И каждое утро и в течение дня мы будем визуализировать, как эта энергия, обнимая вас, имеет, хочет вас обнимать и так далее. мы будем в дальнейшем визуализировать вот такую сценку, мужчину и женщину, которые будут друг друга обнимать. Я специально сегодня принес свой эзотерический предмет. Вот так вот он выглядит. Только нужно будет представлять, если вы мужчина или женщина, будто объект противоположного пола, это элемент энергии ваших продаж или элемент энергии э, вашего успеха элемент продвижения и улучшения вашего бизнеса и так далее но как я буду работать сегодня перед этим я создам такую программу которая с которой вы начнете работать после этого когда я скажу нужно будет представить будто мужчина и женщина обнимается где Женщина, если вы женщина, это ваш образ, а мужчина, если вы мужчина, это ваш образ.